Сегодня, в день рождения Владимира Ильича Ленина, начинает работу международный антифашистский форум, в котором принимают участие более 50 стран. И не случайно этот форум начинает работу в городе Герои Минске, здесь, в Музее истории Великой Отечественной войны. И мы по случаю этого открытия форума начинаем наш брифинг, который открывает руководители коммунистических партий трех братских республик – России, Украины, Беларуси. Представляю председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Николаевич Симоненко, председатель ЦК Компартии Белоруссии Сокол Алексей Николаевич. Передаю слово Геннадию Андреевичу Зюганову. Уважаемые журналисты, товарищи друзья, мы искренне вас поздравляем с днем рождения Владимира Это не просто рождение гения, это рождение человека, который определил судьбу и развитие всей эпохи. Ленинско-сталинская модернизация позволила распавшуюся и сгоревшую Первой мировой войне империю собрать в новой форме, в форме Союза Советских Социалистических Республик, собрать мирно, добровольно, на съезде, когда народы огромные, вчера еще Империи, собравшись вместе, проголосовали, что отныне будет править труд, а не капитал, и все сделали для того, чтобы провести выдающиеся реформы и преобразования. Сумели построить за 10 лет 9 тысяч заводов, которые и определили порядок развития планеты в будущем, ибо фашистский рейх захватил фактически всю континентальную Европу и ринулся на восток, уничтожить советскую страну. Советская страна нанесла сокрушительное поражение фашизму. В мае 1945-го планета очистилась от фашизма и празднула Великую Победу. Нам казалось, что тогда был повержен полностью фашизм, но англосаксы решили иначе. Они все гитлеровские методики, все, что связано с насилием фашизмом, отправили к себе за океан и затем... Развязали последовательно целую серию войн. И главная война велась против русского мира и нашей страны. Сегодня эта война, по сути дела, переросла в горячую информационную, технологическое, в том числе и военная. Сегодня родная Украина попала в лапы нацистов, фашистов, бандеровцев под руководством американских провокаторов и цРУшников. Эта война уже унесла сотни тысяч жертв и надеемся, что мы, сообща сегодня, примем решение, которое позволит всех сплотить патриотов на нашей планете, потому что фашизм угрожает каждому из нас. Мы собрались на этот форум действительно в братской Беларуси. Сейчас вся делегация прошла через музей. Я видел на всей планете главный музей. Это самый уникальный музей, который есть. Абратская Белоруссия – единственная в мире республика, которая за победу над фашизмом заплатила жизнью каждого третьего своего гражданина. Наша делегация вчера побывала на Хатынь. Хатынь – это памятник мужеству, стойкости. Это напоминание нам всем о преступлениях нацизма и фашизма. В этом музее сейчас подробно рассказано и показано, как мужественно и храбро сражались народы советской страны и братский белорусский народ против фашистов. Я надеюсь, что тот манифест, который мы сегодня примем, всколыхнет всю планету, сплотит патриотов, народные движения, леопатриотические, коммунистические, потому что нацизм и фашизм и сегодня угрожает каждому жителю, который честно и достойно трудится на этой прекрасной земле. Я бы попросил... Тимоненко Петра Николаевича, человека, который первый пострадал от нацистов и бандеровцев. Компартия на Украине была запрещена сразу. преследования и насилие прокатились по всем обкомам и регионам. Он мужественно выдержал этот удар и сейчас активно ведет борьбу против фашизма. Пожалуйста, Петр Николаевич. Уважаемые журналисты, я хотел бы привлечь ваше внимание, что впервые... После завершения Второй мировой войны голос коммунистов должны услышать все мировое сообщество, ибо впервые за эти годы мы проводим форум, чтобы предупредить человечество о новой угрозе фашизма и тех последствиях, которые мы, к сожалению, уже имеем на примере Украины. На примере Украины я еще еще раз... Хочу, чтобы наши товарищи по коммунистическому движению, все прогрессивное человечество понимало зло, с которым мы сталкиваемся сегодня в новом измерении. И мы должны извлечь уроки из нашей истории, потому что благодаря и только под руководством коммунистов, где бы мы ни были, на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, подполье, в застенках гестапо, возглавляя сопротивление, движение сопротивления в Европе именно под руководством коммунистов, был побежден фашизм, был побежден, потому что была система которую создали коммунисты, и она экономической своей мощью победила этот фашизм. Я об этих истинно говорю по одной простой причине. Пришло время сегодня действовать. И то, что мы на форуме антифашистском будем рассматривать, как политический манифест, то обращение к народам мира, где четко говорится о природе фашизма, говорится о том зло, зле, которое принесли они мировому сообществу. И сегодня мы должны задуматься над тем, что, поставляя снаряды с обвиненными, Ураном, как и Югославию, и ничему не научились. Сегодня провоцируют на применение тактического ядерного оружия. Они не стесняясь говорят о том, что готовы использовать атомное ядерное оружие, чтобы уничтожив человечество, сегодня защищать только свои интересы. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть вся историческая вот эта вот часть прихода фашизма власти у нас в Украине еще раз подтверждает, это интересы транснационального капитала, это интересы тех, кто сегодня не считает нас за людей, они только видят нас рабами своих. Удовлетворение своих интересов. Поэтому я буду обращаться с трибуны нашего форума к своим же коллегам по коммунистическому движению, поддержать этот политический манифест и через этот политический манифест обеспечить консолидацию наших усилий, координацию наших действий, чтобы в каждой точке земного шара сегодня поднялся рабочий в борьбе за свои интересы. Спасибо. Алексей Николаевич Сокол вчера провел очень интересный съезд, мы участвовали. Компартия Беларуси готовится к выборам, подготовила программу вместе с Союзом Компартии. Мы будем реализовывать эту программу. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Уважаемые товарищи, я хочу сказать, что, во-первых, для Республики Беларусь очень почетно, что сегодня, как Геннадий Андреевич сказал, в очередную годовщину дня рождения Ильича мы проводим столь масштабный международный форум. Никому не надо объяснять на сегодня... Насколько актуальна эта тема и призывы по борьбе, то что касается с фашистской чумой. Беларусь всегда являлась островком мира, созидания и добрососедства. И мы продолжаем эту линию. И сегодня на нашей площадке в Республике Беларусь, городе Герои Минска, собрались представителей постсоветских стран, коммунистических партий, Европейского союза. И мы действительно будем сегодня обсуждать столь важную тему. Республика Беларусь, или Беларусь, первой приняла удар фашистов и достойно, будем так говорить, вышла победителем с этой кровавой битвы. На территории Республики Беларусь было создано более 260 концлагерей и камер Смерти, Как Геннадий Андреевич сказал, каждый третий белорус был убит в результате этой страшной войны. Поэтому наша цель, цель форума всех патриотов международного сообщества объединиться, потому что время уже как-никак настало и дать отпор фашизму и сказать, что патриотическое движение живет, что мы не забываем историю и строим современность. Есть вопрос у телекомпании «Россия». Президент Лукашенко объявил этот год годом мира и созидания. Мы полностью поддержим эту прекрасную инициативу, потому что коммунисты всегда боролись за мир. А пример созидания показала ленинско-сталинская модернизация. Впервые в истории человечества за 30 лет средние темпы составили около 14%. Китайская компартия, по сути дела, повторила – на основе реформ, которые предложил Дэн тоже за 30 лет, произошли темпы выше 10% и сегодня является локомотивом мировой экономики. Сегодня, в день рождения Ленина, в Беларуси проводится субботник, высаживаются сады, аллеи, и мы после обеда тоже высадим аллею дружбы и созидания, приглашаем вас принять в этом участие.